Всем привет! Сегодня мы будем покупать сервер из 48 подсеть на хостинге King Server. Я уже подключил авторизацию, то есть зарегистрировался. Заходим в свою учетную запись на этом сервере. Сейчас будем приобретать сервер, будем поднимать порядка 2000 прокси на минимальном тарифе, на минимальном сервере. Выбираем вкладку серверы. Как видим, нет серверов, надо заказать. Сейчас я закажу сервер и после мы продолжим. Для того, чтобы заказать сервер, надо перейти на вкладку kingservers.com и вкла выбрать вкладку VPS Hosting. А после этого уже здесь предлагают несколько вариантов серверов по гео. Это Россия, США и Европа, Нидерланды. Выбираем для начала самый минимальный тариф, цена сервера 250 рублей, только доступна Linux, операционная система. Выбираем операционную систему, для этого я использую Ubuntu. В панель управления не нужна и IPv6, 48 подсеть нас интересует, мы покупаем ее, она стоит здесь 500 рублей, тоже очень даже дешево. Остальные данные мы не трогаем. Выбираем вариант оплаты. Я выберу PayPal и оформляем заказ. После уже я продолжу запись. Так, я ввел оплату. В общей сложности с PayPal было списано 17 долларов. Конечно же, немножко больше, чем они заявляют. 750 рублей при формировании заказа было на сайте king сервер но при оплате вышло 17 долларов это в районе вот 1200 рублей видимо здесь имеется комиссия покупку мы совершили переходим во вкладку сервера еще он не появился спасибо что выбрали king Server. Наш сервер за месяц 750 рублей они заявляют. Ваш заказ отправлен на обработку. Так, ну все, в принципе заказ обрабатывается. Нам нужно всего лишь следить за вкладкой сервера. И после того, как нам активировать сервер, он появится вот здесь, в этой вкладке. А после того, как сервер нам предоставит, мы будем настраивать уже сами прокси на этом сервере. Так что после паузы мы продолжим. Так, мы дождались, нам активировали сервер наш, статус активный, на данный момент стоит Ubuntu 1664 бит, а в принципе нам такая Ubuntu и нужна. Так, именно 64 битная. Так, все, в принципе, нужно теперь подключиться через SSH клиент и уже поднять прокси на этом сервере. Что мы сейчас и сделаем. Так, ну все, мы открыли SSH-клиент, я уже забил наш хост, IP и наш пас, пароль, порт по умолчанию 22 Нажимаем логин и логинимся, уже подключаемся к серверу. Так, STFTP-клиент нам сейчас не нужен, нам нужен вот это, нужна вот эта консоль. Так, переходим уже непосредственно к своему мануалу, открываем папку. HTTP прокси IPv6 с одним логином и паролем, а мы будем сейчас устанавливать именно с одним логином и паролем, потому что будем использовать эти прокси для себя. Так, открываем памятку и начинаем уже а, с первой команды. Открываем через нано редактор конфигуратор и добавляем в самый низ одну запись, очень важную для нас, а именно вот эту. Вставляем и сохраняем документ. Нажали Ctrl-O, Enter и Ctrl-X. Так, сохранили документ, и теперь нужно применить изменения. Enter. Скачиваем. Копировать следующий. Так, если не срабатывает, то нужно сделать следующее. Копируем. Так, вот эту команду. И вот эту. Так, подтверждаем. Дожидаемся полной обработки и завершения команды. То есть у нас в данном случае не сработала вот эта вот команда, и мы, если не срабатывает, мы уже свершаем раз по отдельности два и третью команду. Три команды. Так, и забиваем уже третью команду. Enter. Так. Ну все. Идем уже, создаем конфигуратор файлов. Также через редактор nano. И забиваем следующее, подредактировав и подправив наш интерфейс. Так, для начала надо убедиться, интерфейс у нас едх0 или нет. Немножко опередил я события. Выйдем из nano и забьем следующую команду. И в config. Так. И да, убедились, что у нас интерфейс ETH0 называется. И после уже можем переходить в нано-редактор конфигуратора NDPDD. И здесь уже забить вот эти вот данные, поменяв нашу подсеть. Сейчас я поменяю нашу подсеть. Так, копируем нашу подсеть и меняем на нашу. Вставить. И уже содержимое все копируем сам конфигуратор сохраняем а после уже запускаем сам конфигуратор так нужно установить обг install DPD. И запустить после этого наш конфигуратор. Так, все, запустилось. Мы увидим вот такие три строчки. А это говорит о том, что запустился наш конфигуратор. Все мы сделали, сделали правильно. Теперь нужно настроить нам сеть и добавить IP-адреса, добавить маршрут и прикрепить нашу сеть к интерфейсу. После пропинговать уже. Так, чтобы добавить адрес нам нужно опять же подредактировать немножко записи и добавить именно свою сеть Под сеть, которую нам выдал хостинг Так, вставить Так, вставить и поменять здесь а, То есть редактируем раз, два, три строчки и последовательно уже забиваем их в консоль они должны быть пройти молча, то есть никаких ошибок и вот инвалид аргумент если выдают такая ошибка, то нам нужно сделать одну команду как раз здесь она и в скобках вот и прописана а затем забить опять же ну ладно, посмотрим, будет ли у нас пинговаться Сделаем третью команду, да, и попробуем пропинговать уже сам пинг на IPv6 именно в Google. IPv6, и видим, что идут тайм-ауты, сети, это говорит о том, что сеть настроена правильно, и наши IPv6 должны работать в дальнейшем. Нажимаем Ctrl-C, заканчивается пинг. Так, идем дальше, скачиваем и устанавливаем 3 прокси. то есть в чем заключается настройка прокси сервера на, на серваке в том, чтобы настроить под нашу подсе... выданную под сеть, настроить. А, то есть идет настройка сети, а в дальнейшем уже устанавливается само программное обеспечение 3 прокси и настраивается уже конфигура... IP-адреса на выходе для прокси, то есть создается, Генерируется рандом IPv6, но сейчас мы это сделаем. Так, скачиваем, устанавливаем 3-прокси. Открывается директория CD. Копируется команда git clone. Открывается CD-прокси, 3-прокси-прокси канал вот так, которая только что создалась и уже компилируется. Дожидается полностью операции по компиляции. Потом уже переходим непосредственно к созданию IP-листа для помощи конфиг... скрипта по генерации из 48 подсети а рандомно адресов. Так. Для этого скачиваем э, скрипт и так э, сменим права на скрипт использование, чтобы мы могли его э, потом в дальнейшем использовать и отправим э, скрипт. Можно сделать через редактор Nano, подправить, можно через Notepad, как я уже э, говорил, мне так удобнее работать в предыдущих видео открываем наш скрипт который мы только что скачали вот двойным кликом я настроил чтобы открывался сразу в ноты паде и здесь уже настраиваем количество прокси которые мы хотим настроить в данном случае допустим тысячу прокси мы настроим и заменим нашу сеть который нам который нам выдал хостинг Так, подсеть я скопировал и вставляем вот сюда, ставить. Все, мы сохраняем этот документ просто нажатием кнопки сохранить. Все, он сохранился автоматически на сервер. на сервере это очень удобно. Так, после этого нам уже нужно запустить сам скрипт. Правим скрипт и генерируем уже при помощи этого скрипта IP-листы и помещаем именно в IP-лист. Нажимаем Enter И нам, у нас создается IP-лист, который мы только что с вами сделали Обновим сервер И вот он наш IP-лист Если мы откроем, то у нас здесь вот будут IP-листы Копируем один из адресов и проверим на пинг именно этого адреса. Если он сработает, то наши IPv6 все работают, и мы сеть настроили правильно. Проверяем пинг и вставляем место старого здесь адреса, наш, и копируем полностью команду. Копировать. Enter. И смотрим, да, что таймауты пошли, пинг идет. Это значит, что мы настроили все верно, и наши три прокси будут работать. А, так, теперь нужно нам скачать скрипт 3proxy.sh на сервер в папку 3proxy, что мы и делаем. Открываем нашу папку 3proxy, она уже открыта и здесь нужно скинуть нас, наш а, скрипт по созданию уже конфигуратора. Переходим а, в компьютер, диск D, в моем случае 3proxy. Видео мануал и HTTPS с одним логином и паролем урок первый открывается наш скрипт его нужно скинуть уже непосредственно сюда на сервера в папку 3 прокси после этого можно его отредактировать здесь обновим находим наш cfg конфигуратор так где он у нас а ch да вот он он который будет создавать как раз конфигуратор CFG. Открываем и немножко подредактируем, заменив здесь логин и пароль на наши, которые мы хотим использовать при авторизации прокси. Ну, для этого, в принципе, я не буду заморачиваться и укажу непосредственно свои данные, а именно данные клиента и пароль. Ну, пароль, в принципе, можно оставить прежним. Так, и копируем а, именно непосредственно вот в это поле, опять же, наш логин. Это говорит о том, что именно с этим логином будет доступ а, по прокси. Так, и подредактируем наш IPv4, который у нас находится на сервере, вот этот. Копируем и вставляем вот сюда место старого ставить. Все, больше никаких изменений нам не надо делать. Сохраняем, опять же, который, сохранение происходит на самом сервере. И открываем, скачиваем, сохраняем конфигуратор файла. Так, сделаем право пользователя на файл. И в дальнейшем его запускаем. Так, убедимся, что у нас создался cfg-конфигуратор, а именно вот он, откроем его и проверим, да, все, у нас, нам прописал cipv6, настроил наш конфигуратор, то есть автоматически скрипт прописал вот эти вот IP-адреса в конфигураторе, то есть мы избавились от ручной работы. Так, теперь добавляем наши онлимиты Enter И уже запускаем сами прокси Enter Так, команда прошла молча, это говорит о том, что наши три прокси уже запущены, наши прокси должны работать Открываем процесс и посмотрим, запустились ли наш на самом деле прокси. Да, вот мы видим сам процесс 3-прокси. Это говорит о том, что наши прокси запущены. Для того, чтобы перезапустить наши 3-прокси, нужно всего лишь убить процессы 3-прокси и заново запустить уже с лимитами, опять же, запустить 3-прокси. То есть... Таким образом мы сделаем вручную ребут самого прокси-сервера прокси 3proxy. -прокси. И после этого уже забить команду для запуска. Она у нас осталась в буфере. Вот она. Нажимаем Enter. Все. А после этого нужно добавить автозагрузку файлы. Открываем наш файл с автозагрузкой удаляем отсюда все содержимое и приводим приведем уже к виду вот к этому следующему виду но только добавим уже свои Свои, свои команды, которые мы дополним а, только что Так, онлимиты остаются а, Так, добавляется здесь вот эта вот подсеть Она у нас другая Потому что у нас другая подсеть, которая выделил непосредственно нам хостинг Так, копируем И вставляем место вот этого значения Вставить Идет общ, а, следующая команда Которая тоже здесь необходима. Так, и добавим еще здесь несколько команд а именно вот именно вот эту вот именно вот это уже у нас добавлено. Ctrl-V. И подредактируем следующие команды. То есть мы меняем те команды в автозапуск ставим которые непосредственно мы уже редактировали все остальные команды остаются неизменными копировать ставить и сохраняем все а ребутать мы не будем сервер а пусть он работает автозапуска, автозагрузка сделана на случай, если какие-то проблемы на хостинге будет и сервер, сервер сам ребутнется все, можно закрыть и проверить наши прокси на работоспособность а для этого я проверю на данный момент один прокси через браузер сразу скопирую IP-шник наш Заходим в настройки дополнительно, настроить. И вставим свой IP, а также порт, который мы указывали в, уже в самом скрипте. А именно 30 тысяч начальный порт у нас будет. Он здесь и стоит. Нажимаем ОК. Так, и открываем любой сайт. Как вы видите, у нас вышла авторизация, мы копируем данные, которые мы тоже уже указывали. Логин и пароль. Нажимаем ОК. Так, все, да, наши прокси работают. Да, все, наши прокси работают. Теперь нужно массово чекнуть их и проверить работоспособность уже всех прокси. Так, а, так для начала мы сделаем еще следующее. Добавим общественные DNS именно Google. Сейчас я открою другой скрипт. Там есть именно файл, который нам нужно править. Так, а именно вот этот вот, наноредактор. Открываем. И сюда добавим сервера, именно гуглские, а именно вот эти, для IPv6. Сохраняем. Так, ну все, в принципе, можем уже закрывать. Все, нам SSH клиент не нужен. Теперь нужно сформировать нам уже непосредственно сам прокси лист и уже прочекать. Так, Для этого я использую любимый мой Excel файл, Excel программу, где мы будем формировать уже прокси. А для этого копирнем наш основной IP, ставить, двоеточие. И порт, который мы указывали. 30 тысяч начальный порт. Enter. Теперь растягиваем до значения 1000, потому что мы 1000 прокси создавали. Генерировали 1000 IP 6 если вы помните. Так, Как видим, порты увеличились до значения 30999. И нам нужно еще указать здесь логин и пароль. Так, опять же он у нас на сервере, да, остался. Так. Да, мы зря немножко поторопились. Сейчас я узнаю логин и пароль и забью туда в Excel файл. Так, ну все, я узнал, какой у нас логин и пароль. Открыл через на сервере наш конфигуратор и вставил его уже подредактировав вот наш логин. А вот пароль по авторизации. Нам нужно добавить всего лишь еще значение собака. Потому что именно прокси-чекер работает непосредственно в таком формате, который я сейчас создаю. Растягиваем до значения 1000 Логин и пароль, и делаем так, чтобы он копировал ячейки. Так, и растягиваем нашу собачку. Так, и уже в дальнейшем нажимаем равно а, сцепить. И сцепляем наше значение, именно IP-порт двоеточ... собака точка, запятой, и логин пароль. Нажимаем Enter. И вот такой вот у нас прокси лист сейчас сформируется. Растягиваем до... во все значения, до всех, до первого значения. То есть формируем 1000 прокси. И нажимаем копировать уже и вставляем в текстовый документ. Блокнот. А, вставить. Так, ну все, теперь нам надо сохранить его. Сохранить как? Новый способ. King Support. King Server имеется ввиду. И уже сохраняем. Так, после того, как мы сохранили, нам нужно уже прочекать. Открываем наш socialbot, cancel, так, прокси, удаляем старые наши прокси, удалить и добавляем уже непосредственно тот файл, который мы только что у нас строили. Открываем наш файл, добавить. И проверяем все на работоспособность. Как видим, чек уже, прокси чекера уже прочекал ну, начальные прокси, и они уже работают. Дожидаемся полного а, про, <coughs> полного а, чекания всех IPv6. Пока Sobot, он немножко тормозит, мы его свернем и немножко подождем, пока подгрузятся все наши IPv6. А, вот и все. В принципе, на все это... Настройка прокси на IPv6 прокси IPv6 на сервере kingservers.com на хостинге закончена. Спасибо за внимание. Надеюсь, в это видео вам стало полезным и вы смогли сами при помощи этого мануала поднять прокси на Kingservers. На этом до свидания. Пока-пока.